Потому что есть определенные природные данные. Что я подразумеваю под великой вокалисткой? Ну, что у нас считается, человек круто поет, когда у него сильный, мощный, громкий голос, да, вот прям как у Гагарины или Лорак, вот ну, из русских, да. Соответственно, и если человек очень техничный, то есть у него очень подвижная гортань и так далее, да, то есть. Понятно, что мелизмы какие-то простые, может быть, или средней сложности, но в принципе любой человек может освоить. Да? Но опять-таки, если мы говорим про уровень Арианы Гранды, Тут, ну, тут нужна гибкость гортань. И кстати, это не стыдно чего-то не уметь. Педагоги, если вы меня смотрите, это не стыдно чего-то не уметь. На голосе как-то раз пришла девочка, она пела, ну или женщина, не, не помню кто, пела йодлем прям очень активный пелагеи Вот на всю страну сказала: я очень много раз пыталась научиться так петь, и у меня не получилось Пелагея. Ну, как бы никто не назовет ее безголос не умеющий петь, и вообще какой-то выскочкой то есть человек, который, ну, вот сам себе путь проложил, да. Пожалуйста, это не стыдно сказать, что ты чего-то не умеешь, потому что ты не обязан все уметь. Педагог вообще обязан учить, уметь учить. Были в истории. Я как-нибудь сделаю про это эфир педагоги, которые вообще сами не умели петь. Вот, в принципе, вы можете себе такое представить, такое бывает. Итак, Инстаграм, пишите ваши комментарии. Ну и еще что я хочу сказать важное и позитивное. Вот вы свой природный талант используете понимаете, я бы здесь так сказала, Настя, вот на твою фразу, если ты не ушла с эфира и ты еще здесь, что 10% вашего персонального, природного таланта в этой сфере, допустим, в вокале и 90% труда, и вот это приведет вас к реализации непосредственно вашей цели, вашей цели, ни чьей-то цели конкретно, ни трендов каких-то, вот сейчас тренд на технику, сумасшедшую технику, и я, у меня ощущение что вокалисты в погоне за этой техникой теряют вообще суть. А зачем петь-то? Петь-то зачем? Зачем люди музыку слушают? да? Ну, Наверное, для того, чтобы эмоции какие-то оттуда получить, выцепить. А ощущение такое, что вот когда я спою этот мелизм, тогда, вот тогда заживу, тогда звездой стану и вообще себя начну уважать. Но это просто смешно. Это тема тоже для отдельного эфира, но вот я вижу в Ютубе мне такой... Вопрос тут, по-моему, сейчас задают. Интересно послушать, что расскажет коллега по преподаванию вокала. Ну вот да, слушайте. Согласна с вами. Вот, пожалуйста. это пишут мне в Ютубе комментарии, да, Инстаграм его не видит, пишет коллега, педагог по вокалу, лично незнакомый, поэтому даже, ну как бы вот, то есть не подставной человек. Природные данные – это главное. Ну. Вот, пожалуйста. Их можно развить. Это долгий труд. Необходим еще и специфический вокальный интеллект. Вокальный интеллект, заметьте, помимо систематического труда и соблюдения режима вокалиста. Да,